Вертолет начал решать более широкий спектр задач. То есть он показал, что, ну, в принципе, его возможности гораздо шире, чем мы до этого думали. На машине отмечено у нас 8 звезд. Это 8 успешно сбитых целей. «Семь самолетов противника и один вертолет. Данный комплекс показывает себя очень эффективно». Ну, «Беспилотники даже не считаете?» ну, «Беспилотники нет, сбились со счета».